Всем привет, друзья! С вами опять Маша Смолот. И сегодня, вы не поверите, мы опять будем резать свинью! Но на этот раз она будет на лыжах. Лыжи, правда, буду вырезать отдельно, как и палки. Точнее, не буду их вырезать практически, потому что лыжи у нас будут из медицинского шпателя, а палки будут из зубочисток, собственно. Вот, Я уже изменила свой пластилиновый прототипчик. Будет вот такая свинюшка. Она будет поскромнее, чем, конечно, предыдущая. Вот добавилась шапочка. Ну а в целом я оставила такую форму, она мне в принципе нравится. Единственное, что голова у нас теперь будет симметрично повернута. И вырезать я буду ее исходя из ромба. То есть у нас будет вот так, свинюшка. Вот, приятного просмотра. Так, ну что, вот свин наш почти готов. А сейчас нам надо сделать лыжи. Такой брусочек. В общем-то, он подходит. Сейчас а, сделала две лыжи. Ну что, друзья, такая вот миссис Фан Хрюба получилась у меня, я довольна, все мои задумки я выполнила, осталось упаковать и подарить. Ну что, пора прощаться. Еще раз хочу вас поздравить с наступающим праздником. Всем пока!